Соседи и преданные владельцам, также с видео для Легенды 2020 года, я добавлю описание ниже, чтобы вы могли связаться с владельцем видео. И если вы новичок на моем канале, нажмите на кнопку Подписаться, нажмите колокольчик уведомлений, чтобы быть в курсе наших будущих загрузок. И если у вас есть какие-то комментарии и предложения, связанные с этим видео или любым российским видео, которое вы можете предложить, пожалуйста, оставьте комментарий в разделе чтобы я мог прочитать и ответить вам всем, и сделать ваши запросы на видео. Мы знаем, что у России очень сильные артиллерии и оружие для их обороны. And we will get to know more a little about this TOS2 guys to those people who doesn't know yet. This weapon is the most dangerous for the enemy ground forces the Tosuka TOS2 multiple lounge system can incinerate entire neighborhoods. Oh goodness. It is the most effective ground weapon after the nuclear bomb. Infantry scatters in panic, it becomes clear that SZOTOS2 In action look at this shots in our video of what this Russian legendary weapon is capable of oh goodness truly really, guys this is like a strong and most powerful weapon so far that we can see in Russia and what is tos 2 the tos 2 is based on a Urural 6370 four zero zero one zero military truck chases it has 18 launch tubes 220 миллиметровые rockets this rocket system is used to clear out buildings bankers the field fortifications using its thermobaric rockets TOS2 uses the same ракеты as the previous system how many TOS 1a does Russia have oh this is really interesting how many there are at least two types of 220 миллиметровых rockets These are 3.3 and 3.7 meter long and weight in 173 and 217 kilograms 217 kilograms respectively the tos 1a uses longer rockets and has a longer range than its predators maximum range of fire was increased to 6 000 meter. guys this is so interesting i hope that this video finds You well and interested, and I really want to listen with you. At the comment section, what are your thoughts with regards to this video? Wow. Enjoy and привет and спасибо to all of you guys and Happy New Year! Страшнее ядерной войны, дрожь земли, адское пекло. Как только в американской прессе не называют российскую огнеметную систему ТОС-2. Вот что пишет о ТОСочке журнал National Interest. Полный залп огнеметной системы способен испепелить 8 городских кварталов, создавая ад для всех, кто окажется в зоне поражения. Сложно найти что-либо более устрашающее среди наземных оружейных систем. И это не западная пропаганда, которая старается придать русским образ кровожадных варваров. Система залпового огня ТОЗ-2 действительно является самым эффективным оружием современности. В ней представлены лучшие качества знаменитых огнеметов Солнцепек и Буратина, добавив к ним собственные уникальные возможности. О тяжелой огнеметной системе Тосочка, которая не на шутку напугала американских военных, мы расскажем вам прямо сейчас. Знаменитые системы залпового огня ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А а пек успели зарекомендовать себя в Чечне, Афганистане и Сирии. Мы неоднократно рассказывали об этих установках, так что подробнее о них вы можете узнать, перейдя по ссылке под этим видео. Но как говорится, нет предела совершенству, поэтому Министерство обороны поставило перед конструкторами задачу создать оружие, которое, сохранив разрушительную мощь, отличалось бы большой динамичностью и автономностью использования. И надо сказать, им это полностью удалось. Тосочка стала мощнее, точнее и быстрее своих предшественников, но обо всем по порядку. Так же, как и солнцепек и буратина, ТОС-2 используют термобарические или вакуумные снаряды. А это значит, что они не просто взрываются, а распыляют аэрозольное облако горючего вещества, которое за доли секунды поджигается специальным зарядом. Спрятаться от него невозможно. Именно благодаря системам ТОС удавалось уничтожать подземные туннели и пещеры, где скрывались чеченские и сирийские боевики. This is really proof that this Но если раньше is системы ТОС могли бить практически в упор, то есть на расстоянии от 400 до 3000 метров, то у ТОСочки дальность выстрела увеличилась до 6 километров. Это, во-первых, существенно увеличивает Imagine радиус действия оружия, а во-вторых, обеспечивает куда большую безопасность личного состава. Ведь теперь нет необходимости подъезжать максимально близко к вражеским укреплениям. Не секрет, что дальнобойные снайперские винтовки бьют на 2-2,5 километра, что резко снижает безопасность расчета. Но теперь эта проблема решена. Более того, уже сегодня сообщают о новых ракетах для ТОС-2, дальность которых увеличится до 12-15 километров. Достигнуто это будет за счет снижения массы новой, более эффективной взрывчатой смеси в боеголовке. Кроме дальности стрельбы, увеличился и радиус поражения. Теперь ТОС-2 одним залпом может накрыть до 8 гектар против прошлых четырех. При этом тосточка стала wow. куда более меткой. Very, very Она оснащена самым современным прицельным и навигационным оборудованием, лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости и инерциально-измерительным блоком. Проще говоря, на ТОС-2 стоит лучшая система наведения из ныне существующих. Так при одиночном огне ракеты будут ложиться точно в цель, радиус которой составляет всего 1 метр. При этом пусковая установка Тосочки с калибром 220 миллиметров имеет возможность вращаться на 360 градусов без перерыва в стрельбе. Но и это еще не все. В отличие от предыдущих модификаций, новая «Тосочка» выполнена не на гусеничной платформе, а на колесной базе автомобиля «Урал» повышенной проходимости. О. Грузовик имеет полный привод и бронированную кабину. Колесное шасси – большое преимущество. Мобильность и скорость доставки орудия до места применения увеличивается в несколько раз. Единственным минусом колесной системы можно назвать меньшую, чем у предшественников, степень бронирования – Базируясь на танковом шасси, тос1 и тос 1 а обеспечивали такой же уровень защиты, как и основные боевые танки. Однако этот недостаток тосочки с лихвой компенсируется множеством достоинств. Как мы уже говорили, она способна намного быстрее добираться до точки ведения огня, причем если солнцепеку для этого необходим был отдельный тягач, то ТОС-2 делает это полностью автономно. Это гарантирует находящийся Every под капотом American дизельный двигатель мощностью 440 лошадей. А высокая проходимость трехосной ураловской подвески позволяет тосочке без проблем преодолевать любое бездорожье. Oh so Более incredible. того, за счет удлинения колесной базы на ТОС-2 удалось разместить собственный гидравлический кран. А это значит, что теперь огнемет не нуждается в отдельной транспортно-заряжающей машине. Боеприпасы доставляются на обычном автомобиле, а перегрузить их с транспорта очень легко, ведь имеется собственный кран-манипулятор. Таким образом, ТОС-2 может произвести первый залп по врагу уже через 90 секунд после установки. Поверьте, этот показатель более чем впечатляет. Мало какая система залпового огня способна обрушить на врага огненный дождь с неподготовленных позиций, причем со стопроцентной гарантией попадания. Грузовик имеет удлиненную кабину, которая вмещает экипаж из пяти человек. Все процедуры наведения и стрельбы производятся изнутри, не подвергая экипажа А одного залпа тосочки в большинстве случаев более чем достаточно. Имея меткость сравнимую с артиллерийским огнем, ТОЗ-2 накрывает одним залпом площадь до восьми городских кварталов. С учетом термобарической мощности шансы на выживание у противников снижены к нулю. Вау. Если же ставится задача массированного удара, то и здесь очевидно преимущество ТОЗ-2. Собственная машина перезарядки, имеющая боекомплект из 48 ракет, позволяет солнцепеку сделать два залпа, а тосочки три. В статье журнала National Interest предполагается, что тоз 2 будет применяться и для уничтожения американских танков ракетами повышенной энергетической мощности. Кроме того, установки отводится роль и в штурме городов. Ведь недавнее разрушение на которое американской авиации с их высокоточными ракетами понадобилось более четырех месяцев, заставляет иначе смотреть на тяжелые огнеметные системы. Так что красивые заявления американских СМИ о том, что под прикрытием нового оружия штурмовые группы армии США могут взять любую крепость, не прошли проверку реальностью. Единственное, чем остается хвалиться американцам, так это тем, что они убивают более человечно бомбами, в том числе и зажигательными. Тогда как солнце пёк и тосточка варварские, то есть термоборическими ракетами, хотя как нам кажется жителям разрушенных городов совершенно без разницы, накрыла их ковровая бомбардировка или же термобарический зал. Да и вообще такого рода рассуждения аморальны сами по себе. Тем более, что не Россия, а именно Соединенные Штаты в 21 веке принесли самые большие несчастья миллионам людей, вергнув весь Ближний Восток и Центральную Азию в бесконечную войну. Other country were threatened with about the Russia because seeing the uh their weaponry artillery everything was so advanced and so like computerized and like so fast also goodness gracious that was truly interesting I enjoyed this video and I hope guys if you have some additional information with regards to this video please drop it in the comment section I'd love to read you guys and respond you all also and I really I would like to say thank you to all the people who came in our previous reaction and leave their comments I'll put in here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 Have a everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. And so, in